Всем привет! Меня зовут Юлия Беляк, и в этом видео я расскажу вам об уходе за кожей после лазерного удаления татуажа. Идеальное удаление татуажа происходит таким образом, что после него кожа не поврежденная, нет корочек, нет рубцов и нет шрамов. Если же вы удаляете татуаж и после этого у вас есть все вышеперечисленное, то бегите от такого мастера, который просто убивает вашу кожу. Если же удаление было проведено правильно, то максимум, что вас ждет после процедуры, это небольшое покраснение, отек и ощущение жжения. Уход в таком случае никакой не требуется, можно максимум приложить что-то холодное для того, чтобы убрать неприятные ощущения с кожи. Расскажите, был ли у вас опыт удаления татуажа и как он проходил? Пишите в комментарии, будет интересно прочитать.